Вы занимаетесь сетевым бизнесом, вы очень амбициозны, у вас огромное количество планов, вы начинаете себя мотивировать, но этой мотивации хватает только максимум на две недели. Потом просто отпускаются руки, и вы часто планируете себе множество дел, которые хотите сделать, в том числе и в вашем сетевом бизнесе, но тоже не успеваете реализовать. Вам это знакомо? Если да, то смотрите это видео до конца. Меня зовут Надежда Шадрухина, и я MLM предприниматель Сегодня я хочу записать серию видео про мотивацию и про правильное планирование в сетевом бизнесе. Почему? Да потому что очень часто, когда люди приходят ко мне на личные консультации, или приходят партнеры в мою команду, я очень часто слышу один момент, что люди не умеют планировать. И не умеют себя мотивировать. И вы знаете, в мой бизнес пришла девушка, у которой есть бизнес традиционный. И как раз таки у нее никогда не возникает вопроса про самомотивацию. мотивацию. Она четко понимает, что в бизнесе никто не сделает за нее. И если она не сделает это сама. Что касается сетевого бизнеса когда приходят люди которые работали на обычной работе да, по найму то мы все привыкаем с вами к чему к тому что у нас есть некий дядя или некая тетя которая будет да, нас обязательно контролировать или немножечко так нас направлять то есть будет говорить, делай это, делай то, делай пятое, десятое. А если не сделал, то, собственно, нас могут уволить или в лучшем случае да, лишить премии. В сетевом бизнесе, к сожалению или к счастью, этого нет. Здесь нужно учиться мотивировать себя самому. И вы знаете, друзья, когда ко мне люди приходят на первую консультацию или да, на первую встречу в сетевом бизнесе, и я не начинаю никогда рассказывать о том, что нужно делать да, в технике. То есть первое, с чего я начинаю, это с прописания своей мечты, целей и планов. Почему? Да потому что очень часто мы зарабатываем деньги ради денег. Мы не понимаем, для чего нам эти деньги нужны. А когда у нас да, не поставлена какая-то цель, и у нас нет какой-то определенной мечты. То есть мы стремимся непонятно к чему. И вы знаете, для меня в жизни было огромным удивлением то, что я всегда стремилась зарабатывать большие деньги. Но когда я пошла на один тренинг по личностному росту, и нам каждый день давали задание тратить виртуальные деньги, Начиная, да, со 100 долларов и довести э, за 100, там дальше 200 долларов и так далее. То есть нужно было виртуально их как-то потратить. И когда мы подошли до рубежа 10 тысяч долларов, и я понимала, что мне нужно их потратить одним э, днем виртуально, я не понимала, куда мне их, собственно, потратить. Потому что то, что я хотела, я все свои да, все свои желания уже реализовала и тогда возникает вопрос собственно зачем мне тогда зарабатывать деньги если я не знаю куда мне их тратить друзья поэтому очень важно иметь мечту очень важно уметь мечтать я рекомендую вам прямо сейчас выполнить одно домашнее задание возьмите листик и ручку обязательно нужно прописать от руки а не пропечатать да, на компьютере или телефоне <coughs> и напишите свой идеальный день день мечты вплоть до того где вы просыпаетесь утром дома или в путешествии в чем вы одеты кто и что вас окружает что вокруг вас до да, что вы что вы видите что вы едите на завтрак что вы пьете куда вы пойдете как вы вообще проведете свой день вот в таких вот мелких-мелких деталях конкретно распишите этот ваш идеальный день. И я очень рекомендую вам не только расписать это текстом, но и найти какие-нибудь картинки, которые вас вдохновляют и мотивируют, и у вас появляется желание двигаться вперед. Друзья, это настолько важно, насколько вы даже не представляете. Когда вы это сделаете, когда у вас будут возникать какие-то сложности или трудности, там, переживания, вы всегда можете вернуться к, своей, к своему идеальному дню, прочитать, и тем самым у вас появится мотивация двигаться дальше. Друзья, это именно то, что поможет замотивировать именно вас. Потому что когда я сейчас провожу встречи со своими партнерами, и с людьми, которые приходят на консультацию, я понимаю, что у каждого да, человека мечты и желания абсолютно разные. Кто-то хочет состояться в сетевом бизнесе, потому что ему очень нужны деньги. И нужно погасить кредиты там или ипотеку, или просто-напросто закрыть свои базовые потребности. И есть же девушки, которым не так важны деньги, как то самое призвание, что ты чтобы родственники, да, или муж, там, или друзья сказали, что какая она молодец, что у нас состоялась в бизнесе, кто-то мечтает о своей собственной квартире, а кто-то мечтает жить на съемной и путешествовать по всем, по всем уголкам земного шара. Мы с вами все, мы с вами все очень разные, и с нами. Да, наша Ваша задача именно вашу, найти вашу мотивацию, которая как раз таки будет вас направлять на пути к вашему успеху. И тогда вам не нужен будет человек, который будет вас постоянно контролировать, подталкивать и так далее. Обязательно сделайте это домашнее задание и можете написать в комментариях свои впечатления. Мне будет очень интересно это почитать. А в следующем видео я расскажу как правильно планировать свой день чтобы как раз таки успевать все что вы задумали себе на день пока пока